С начала спецоперации на Украине и тем более после активизации вражеских беспилотников в самом Севастополе жители города стали проявлять все больше интерес к подземным укрытиям. На общественный запрос пришлось отвечать городским властям. У нас есть совершенно понятное значит, количество объектов. Они в разном состоянии. На выходных я их всех посмотрел. ну, по крайней мере, городские основные так называемые укрытия большие, которые ведомственные и значит, в разном значит, степени они состояния. Сейчас часть из них дополнительно дал поручение привести в дополнительный порядок. Ранее Форпост вкратце рассказывал, что сегодня представляет собой комплекс подземных укрытий Севастополя. Ссылка на этот текст в описании. Теперь речь пойдет о выживании в убежище в случае атомного удара по Севастополю. Если совсем коротко, расположенный в самом сердце города внутри центрального городского холма спецобъект С-2 строился в разгар Холодной войны в период с 1952 года по 1957 год. Его общая площадь 2300 квадратных метров, протяженность коридоров примерно 550 метров. Помимо множества вспомогательных помещений для укрываемых сделаны 4 зала, каждый из которых мог вместить примерно 500 человек. То есть всего порядка двух тысяч граждан. Сегодня это не только музей подземный Севастополь, музей холодной войны, но и действующий объект гражданской обороны, имеющий высшую первую категорию защиты, дающий гарантию того, что укрывавшиеся бы здесь в середине прошлого века люди не только уцелели бы во время атомного взрыва, но и автономно могли прожить под землей в течение нескольких дней. Подобных объектов в Севастополе 10. Все они находятся в разных частях города. Сегодня далеко не все они пребывают в нормативном состоянии. Укрывали бы здесь не всех подряд. Этот объект, он потому и называется спектс-объект, был предназначен для укрытия технических специалистов, тех людей, которые восстанавливали бы город после чрезвычайной ситуации. Высококвалифицированные инженеры, строители, медицинские работники, ну и так далее. Для обычных людей предусмотрены были планы по эвакуации, но как бы это все тогда сработало, сегодня уже сложно сказать. Естественно, строили подобные объекты в условиях строжайшей секретности, поэтому входы в убежище были тщательно замаскированы. Вот этот вход, который перед нами, прятали за городской доской почета, и мало кто знал, что скрывается за портретами героев и героинь труда. А вход, из которого мы выйдем, маскировали под подсобное помещение магазинов, в котором разливали, продавали разливное пиво. Работала система эвакуации так. Люди, которые были бы укрыты на этом объекте, они знали, что они в списках для укрываемых И каждый такой человек в то время ходил на работу с тревожным чемоданчиком Все они где-то здесь неподалеку работали При подаче сигнала воздушной тревоги людей бы заводили в бункер в два потока Два входа вы их увидите дальше, один поток налево, другой направо Там все было предусмотрено достаточно хорошо Непосредственно входу в бункер ведет паттерна протяженностью 60 метров. Вход в убежище прикрывают мощные защитные двери сферической формы. Вход в бункер прикрывают защитные гермодвери. Их несколько. По две вогнутых с каждого входа и большое количество плоских. Давайте посмотрим, что собой представляют двери. Дверная коробка, залитая бетоном. Дверное полотно из толстой броневой стали. Сферическая форма двери защищает ее от разрушительной силы ударной волны. Ударная волна не может продавить такую дверь, она бы ее обтекла через боковую галерею, вышла бы наружу. Оснащены двери специальными запорными устройствами для обеспечения герметизации. Также предусмотрена резиновая прокладка по периметру двери для более плотного прилегания. Кстати, очень тяжелая эта дверь, более полутора тонн весит, но справиться с ней можно благодаря специальному механизму подшипниковому. Сбоку от двери еще один подземный коридор, правда меньшего размера. Его задача – вывести людей наружу уже после атомного удара по городу. В случае бомбардировок, скорее всего, паттерна, через которую мы прошли, была бы разрушена, потому что, скорее всего, были бы бомбы сброшены на бухту Севастопольскую, она здесь недалеко, сюда пошла бы ударная волна. Поэтому люди, понятно, должны были в бункере оказаться до взрыва. А выбирались бы они через боковые галереи, вот как это, две таких на объекте, они узкие, под другим углом бухте, по инженерным расчетам остались бы неповрежденными. Перед входом в бункер установлены ничем не примечательные электронные часы, на которых почему-то время застыло на отметке 23.58. Это необычные часы, конечно. Это некая метафора, так называемый Doomsday Clock часы судного дня. Этот проект был придуман в 1947 году американскими учеными-разработчиками первой атомной бомбы. Ученые прекрасно понимали, что выпустили ядерного джина из бутылки, создали невероятно страшное оружие и пытались предупредить мир об опасности. На обложке ученого журнала Чикагского университета Зайтамик Scientists это бюллетень ученых-атомщиков, стали изображать часы секундной-минутной стрелкой, которые немного не доходили. Или до полуночи. Время, оставшееся до полуночи, символизировало напряженность международной обстановки. Сама полночь символизировала ядерный апокалипсис, конец света или другими словами судный день, потому и часы судного дня. Первоначально время на часах было установлено на отметке 23.53, но уже через два года, в 1949 году Советский Союз испытывает свою первую атомную бомбу. Стрелки передвигают на 4 минуты вперед 23.57 на часах. Каждый год и сегодня тоже собираются члены Совета по науке и безопасности журналы при помощи приглашенных экспертов, среди которых на сегодняшний день более 10 лауреатов Нобелевской премии оценивают мировые риски, принимают решения о переводе стрелок. 25 раз их переводили, в 1991 году минимальный показатель, 23 23.43 показывали часы, Советский Союз когда закончился, ой, распался и холодная война закончилась. Сегодня мы фиксируем исторический максимум на часах 23 часа 58 минут и 20 секунд. Мы не видим секунды здесь электронные часы, но на обложке журнала на часах секундная стрелка есть. То есть до апокалипсиса условно 100 секунд. Среди причин такого критического положения стрелок ученые называют не только напряженность международной обстановки, но и климатические изменения, которые контролю сегодня не поддаются, а также информационные войны в киберпространстве. Всего вход в бункер защищают четыре шлюзовые камеры, по с каждого входа. Здесь шлюзовая дверь уже плоская. Считается, что разрушительная сила ударной волны будет остановлена вогнутыми дверями шлюзовыми. В случае ядерного удара по Севастополю в убежище разместился бы резервный центр управления города. Здесь моделированы кабинеты, в которых сидели бы представители и коммунальных служб, которые обеспечивали бы точнее предотвращали бы коллапс системы городского хозяйства в случае атомного взрыва, и руководство города, ну, по крайней мере, Ленинского района, опустилось бы сюда. И э, в такой секции расположился бы кабинет начальника подземного города, начальника штаба гражданской обороны. Конечно, сегодня это условно-историческая стилизация, художественная инсталляция, однако бутафорских экспонатов здесь нет, все предметы собраны с того времени, как-то так кабинет начальника бы выглядел. Естественно, с собой под землю начальник взял бы и подчиненных. Для них здесь также оборудованы рабочие места. Городом в условиях чрезвычайной ситуации Управлял бы не один человек, у него были бы помощники, и вот в такой секции расположился бы настоящий мозговой центр подземного города. Представители всех основных служб инфраструктуры Севастополя находились бы здесь. Представители Севэнерго, водоканала, теплосетей, почты, милиции. Сюда стекалась бы вся оперативная информация о том, что разрушено на поверхности, что удалось сохранить, оперативные решения принимались бы отсюда. Не случайно в убежище отдельный модуль выделен под узел связи. Связь между подземными объектами города планировали осуществлять с помощью телефона. Есть сведения, что еще глубже под нами залегает телефонный кабель, но никто точно не знает, как бы он себя повел в случае атомного взрыва. И на случай повреждения телефонного кабеля на объекте оборудован еще и узел связи, оснащенный радиостанциями. Сегодня это более, более поздние модели, но, несмотря на свой раритетный вид, радиостанции полностью рабочие. Электромагнитный импульс – один из поражающих факторов ядерного взрыва им не страшен. Это ламповые станции, лампы в случае чего меняются. Если прогуляться над бункером по улице Володарского на Центральной Горке, можно увидеть 5 антенн живых рабочих сегодня там стоит. Медицинскую помощь под землей также никто не отменяет. Это здесь бы разместился бы. Зря? Он разместился бы не здесь, конечно, но на самом деле, это опять же стилизация художественная. Людям, которые укрыты в бункере, были бы могла потребоваться медицинская помощь, могла потребоваться и тем, кто поступил с поверхности после взрыва. Поэтому на объекте, естественно, оборудован медицинский блок. Оснащен он всем необходимым для, даже для выполнения базовых хирургических операций. Весь инструментарий начинает с скальпелей, зеркал, пинцетов, заканчивая хирургической пилой, вон на кушетке лежит, здесь есть базовые операции, провести можно было. Чуть правее, Цилиндрическая металлическая емкость, стерилизатор для обработки инструментов. Вообще все помещение медблока тоже можно было стерилизовать путем подачи горячего воздуха. и Уже в стерильных условиях манипуляции хирургически проводить. Многие инструменты в законсервированном виде хранятся с середины прошлого века. Сейчас это, конечно, просто музейные экспонаты. Оперативные собрания и общие совещания проводятся в красном уголке или ленинской комнате. Без таких мест в эпоху Советского Союза не обходилось ни одно предприятие, учреждение, учебное заведение и даже противоатомный бункер. Еще в одном зале подземного укрытия сегодня разместилась посвященная севастопольским спасателям экспозиция. Одним из поражающих факторов ядерного взрыва является радиоактивное заражение воздуха и почвы. И на этом стенде представлены средства индивидуальной защиты органов дыхания, попросту противогазы, начиная от старых советских, заканчивая специализированными. Вот, например, с увеличенной панорамой летный противогаз, с правее завязочками для раненого в голову, с большими фильтрами, это противогазы ракетных войск. Для защиты тела, кожи предусмотрены костюмы ОЗК, общевойсковые защитные комплекты прорезинены. Вот они на манекенах. Поскольку речь идет об укрытии от ядерного удара, в убежище должна была функционировать химическая лаборатория. Правда, в реальности она располагалась бы в другом месте. В химическую лабораторию доставляли бы образцы грунта, воздуха с поверхности для исследования, состав боевых отравляющих веществ бы изучали, чтобы потом знать, как людям помочь, чем лечить их, уровень радиации бы измеряли. Звучи, э, слышно, счетчик Гегера работает, это прибор для измерения уровня радиации, чем чаще щелкает, тем выше радиационный фон. Но мы в музее, конечно, включили этот аудиоэффект для того, чтобы передать атмосферу того ужаса, страха, который бы здесь царил в условиях атомного взрыва. Самое главное место в комплексе – зал для укрываемых. Именно здесь размещаются люди во время ядерной атаки. Мы находимся с вами в зале для укрываемых. Как я уже говорила, 4 модуля для укрываемых на объекте, один вмещает 500 человек. По 5 человек сидели бы на нижних полках, по одному спали бы наверху. Мест для сна меньше, чем для сидения, спали бы по очереди по 4-5 часов. Главный вопрос – чем бы дышали люди после взрыва ядерной бомбы или ракеты? Первые 2-3 часа воздух с поверхности после взрыва не забирался бы. На поверхности висело бы основное радиоактивное облако и работали бы системы регенерации воздуха. Такие системы рассчитаны на 2-3 часа работы. Воздух проходил бы через регенеративные патроны система очищался кислородом, насыщался к этому моменту через 2-3 часа основное радиоактивное облако с поверхности должно было бы уже уйти, включили бы мощные насосы, стали бы воздух качать с улицы. Но ну, понятно, что его нужно было бы тщательно очищать, фильтровать, поэтому на объекте установлена мощная трехступенчатая фильтровентиляционная система. Макет системы регенерации воздуха в натуральную величину установлен под часами судного дня. Реально же это оборудование стоит в специальном отсеке. Ближе всего к залу для укрываемых находится вентиляторная. Стоят мощные вентиляторы синего цвета, их хорошо видно. Вентиляторы можно запускать отдельно для вентиляции воздуха, потому что если бы 500 человек сидело в зале для укрываемых, при закрытых шлюзовых дверях вентилировать воздух нужно было бы обязательно, и температура воздуха бы очень сильно в таких условиях поднималась. Поэтому на объекте стоит, с левой стороны здесь можно увидеть вентиляторный бак с артезианской водой. В бункере на глубину... Почти 40 метров уходит артезианская скважина. Артезианские водоносные горизонты располагаются между двумя водоупорными слоями, поэтому поверхностные загрязнения артезианским водам не страшны, в том числе радиоактивная вода в бункере оставалась бы чистой. Система очистки воздуха довольно сложная и громоздкая. Специальные фильтры и оборудование занимают несколько отдельных помещений. Максимально удален от зала для укрываемых отсек грубой очистки воздуха. Первая ступень фильтра вентиляционной установки. В случае атомного взрыва воздух с поверхности в первую очередь поступал бы сюда. И в предфильтрах, пылеуловителях, которые здесь стоят, скапливалась бы радиоактивная пыль, уровень э, радиации бы очень рос, поэтому горел бы красный свет, предупреждающий об опасности, о том, что входить сюда без специальной защиты противогазов было бы нельзя. Это самое опасное место в плане радиации на объекте. Вся эта система работает как один огромный мощный противогаз. На автономность жизни под землей влияют количество запасов еды и воды. Но в случае ядерной войны первую скрипку в деле автономности все же играет электроэнергия. Здесь находится помещение дизельное. Поскольку объект действующий гражданской обороны, а дизель-генератор это сердце объекта, вход в дизельную запрещен. Дизель-генератор это именно то, что обеспечивало бы объекту автономность. Сегодня бункер снабжается электроэнергией из городской электрической сети, но в условиях атомного взрыва автономность объекта обеспечивал бы дизель-генератор. Пока он работает, был бы свет, чистая вода, чистый воздух. Емкость для дизельного топлива рассчитана на 2000 литров. Этого количества хватило бы примерно дней на 5, максимум 7, работы дизель-генератора, и то в режиме жесткой экономии. Людей слишком долго держать под землей никто не собирался. Дело в том, что атомный взрыв представляет собой определенное физическое явление, которому присущи свои законы. После возвращения с поверхности всем участникам экспедиции полагалось пройти проверку. Без этого на территорию спецобъекта попасть было невозможно. Ни один человек, побывавший на поверхности после взрыва, не мог попасть в бункер, минуя санитарный пропускник, потому что такие люди могли быть уже сами источником радиации, опасными для окружающих. Всю зараженную одежду, обувь оставили бы за входом в санпропускнике, людей бы мыли с мылом, обрабатывали бы дезактивирующими растворами. Если человек здоров, не опасен для окружающих, да, врач и химик-дозиметрист обследовали бы людей на предмет радиации, на наличие симптомов лучевой болезни. Если все в порядке, человек здоров, не опасен для окружающих, выдавали бы комплект чистой одежды, отправляли бы в зал для укрываемых. В ином случае человека в бункер просто бы не пускали.